Ни в каких! Ни в каких! Ни в каких! Ни в не Ну, как... Investment. them. Thank you. E aí Ну... No. Левка в том. Не Нью-Панк. Все. Не в that Не в But okay Oh Не ладно, всё.